Как взмах крыла последние, прости. закрыла дверь, и прошлое ушло. Но я люблю, прости меня, прости. Я потревожил, может быть, твою судьбу. Твои слова, как гром среди небес. Твою, прости, как взрыв среди земли. Но я люблю, прости меня, прости. Я потревожу, может быть, твою судьбу. Я потревожил, может быть, твою судьбу. Последний час, последние без Последний раз теперь смотрю в глаза, Но я люблю простить меня, прости. Я потребую, может быть, твою судьбу. Как мах крыла последнее прости. Закрылась дверь, и прошлое ушло. Но я люблю, прости меня, прости. Я потревожу, может быть, твою судьбу. Я потревожу, может быть, твою судьбу.